Итак, демон уничтожения. Что же это за звезда? Демон уничтожения. Теперь смотрим точно так же: Земная ветвь, дневного столпа. То есть вот ваша карта точно так же вы смотрите. Или от земной ветви вы смотрите в день Ой, не в день, а в месяц, Господи, в год, в месяц и в час. Либо вы смотрите, если смотрите от года, то только в день. Вот если у вас только в дне попадает то есть демон уничтожения демон уничтожения как я уже говорила он точно так же смотрится по в первой фазе ци то есть так же, как я вам показывала предыдущую звезду и это нек некие скрытые проблемы внутри человека все это его еще очень часто называют демон подсознательной неудачи то есть это, это то что все время наталкивает человека на какие-то ненужные мысли него не нужны на какие-то фобии на какие-то страхи и человек у человека у самого все не ладится в жизни но в этом как бы никто не виноват кроме самого человека то есть если у вас например в дне стоит тигр да, а в часе или в месяце стоит змея да, например, а здесь будет змея, то у вас есть демон уничтожения. То есть, если нет этой змеи, у вас нету никакого демона уничтожения. Понятно? Как нивелировать? Погодите. Сейчас, сейчас может быть, ничего нивелировать не надо. Потому что точно так же, как я вам рассказывала про предыдущего демона, вот здесь я сделала. Видите, демон уничтожения здесь есть, и здесь демон уничтожения тоже есть но в одном случае он на высокой позиции единица, а на второй он на низкой позициици 10. Если демон уничтожения на высокой позиции, то он может как кто-то написал быть и хорошим, человек она, может быть просто она, у него могут быть какие-то супер аналитические способности у него может быть остро очень острый живой такой знаете очень быстрый ум у него могут быть э, очень такие хорошие качества если светящиеся фазы 145 до 5 фазы, фаза то человек с юности будет очень заметно очень будет вот талантливым прям с, с юности да? то есть его уму его с каким-то правильной стратегией в жизни будет его будет им восхищаться его умом, да, у него будет очень много достижений, прям с юности уже, да, и вообще такой человек сможет конечно, бороться со всеми трудностями, но если он находится на низкой фазе то у человека присутствуют какие-то неконтролируемые эмоции, какого-то страха, да? необоснованные какие-то беспричинные, необъяснимые страхи, человек не знает, а надо ли мне бизнес делать. А вдруг кризис будет а я погорю а как, как я буду отдавать а я же еще потом еще квартиру придется продать человек никогда ничего не сделать ни к чему не потому что он все время чего-то боится да? вот а, конечно же очень зависит например на каких фазах ЦИ стоит, или с какими попадает вот как я рассказывала или с какими мы все это будем проходить, да. Вот видите, здесь, например, касая печать, а здесь седьмой убийца. Очень важно, с каким элементом приходит, под каким элементом пришла не просто звезда. То есть это же не просто свинья, здесь будет свинья, уничтожение это еще и косая печать. А здесь та же вроде бы свинья, но она уже седьмой убийца. А седьмой убийца, например, сильной доминанте вот здесь дневная доминанта очень сильная да? она имеет корень светящийся корень самая сильная фаза ци в месяце да то есть очень сильный демон будет помогать он превращает духа удачи то есть превратится просто в духа удачи такой человек такого человека вообще будет невозможно преодолеть что с ним изворотливый плюс еще к демону уничтожение привязался он такой становится очень благоприятный. Ну, конечно, там тоже могут, надо смотреть, благоприятный элемент или неблагоприятный. Если благоприятный, то просто супер хорошая интерпретация. Если неблагоприятно, у человека могут быть законом, например, проблемы. И мы давайте посмотрим. Вот бин это кто? Это солнце. А свинья, внутри свиньи у нас какая вода? Янская, Рен. Это океан. Для солнца океан полезен? Да. Солнце еще ярче светит, солнце отражается и оно еще больше горит, оно еще больше, оно ярче оно становится ослепительным, то есть знак хороший. И смотрите, помните, я вам говорила, что я вам еще про небесного благородного расскажу в воскресенье. Если небесный благородный попал в любой столб, где есть любые демоны, то они, как вы написали верно, нивелируются. Может, и небесный благородный силы свои теряет, не сможет вам помогать, вы знаете, как некий такой ангел-хранитель. Ну и ничего плохого в вашей жизни не будет. Вот и посмотрите: то есть все очень неоднозначно. У нас с вами, например, в этой карте фаза низкая но это полезный Бог. Это благородный человек благородный, да, небесные единицы. И уже все по-другому будет играть. Уже не будет это э, играть против этого человека, это демон. Вот, вот прям все в одном столпе и седьмой убийцы и грабежа, и уничтожения. Вот так это работает. Да, это так работает. Вот прям все в одном. Мы с вами будем проходить, друзья. Мы с вами будем проходить, что? А если, например, седьмой убийца и там хорошая фаза ЦИ, например. Да? Вот, например, если у человека есть деньги, вот давайте в этой карте посмотрим. А, в этой карте денег нету. Все, уже не подходит. А так бы был литературный талант. Власть и правильная печать. Да? А, печать есть. А, печать есть. А, ну есть только вот. Не, ну здесь в закрытых мы не можем, конечно, богатство смотреть значит печать есть власть есть денег чуть-чуть не, не дотянули а так бы был бы супер ум человека бы давал демон грабежа у демона уничтожения давал бы супер ум или какой-то литературный талант бы давал Пожалуйста, мы с вами, конечно, будем проходить разные истории. То есть мы будем говорить о том, что у вас будет прямо в конспекте, все будет написано. То есть э, демон-уничтожение на низкой фазе э, ЦИ, например, в отклоняемом элементе, то есть в плохом элементе. То есть, например, таким человеком будет очень легко управлять. А если демон-грабежа на низкой фазе Ци в отклоняемом элементе, плюс другие демоны э, неудач, то это все многократно будет усиливаться, все эти неудачи. А если демон уничтожения плюс в духе удачи вот благородный человек, да, то сразу демон сильно ослабляется. А если демон неудачи три раза встречается в вашей карте, и все три раза на низкой фазе Ци вас ждет тюремное заключение в жизни. А, если вы видите карту и в этой карте демон уничтожения на высокой фазе и в этом и в этом же вы видите еще и цветущий балдахин, то человек может, во-первых, у человека может быть очень хороший литературный талант. Если там еще и благородный, это человек вот прям художником, режиссером каким-нибудь может стать. То есть прям прям такой талант талантища. А, а если у Демонининистрания просто цветущий Балдахин, может быть, политиком хорошим. Вот, вот казалось бы, где цветущий Балдахин, где Демонининистрания, а человек раз и хороший политик.